Всем добрый вечер! Делимся с вами свежими новостями по Savator. Э -э, касательно игрового обновления 7.2, контент которого сейчас доступен на PTS. То есть, э -э, там на таком тестовом сервере. Вот, сейчас мы вам прочитаем. Контент для обновления игры 7.2 теперь доступен на ПТС, теперь игроки могут протестировать контент 7.2 и оставить первоначальную обратную связь на наших платформах PTS. Обратите внимание, что игрокам будет заблокирован доступ к любому сюжетному контенту в этом предстоящем обновлении игры, чтобы предотвратить появление спойлеров. Следующий контент теперь доступен на общедоступном тестовом сервере. Новая планета Рухнук, ежедневная площадь, отслеживание репутации, новый мировой босс. ПВП, очереди 4 против 4 и 8 против 8. Дорожка наград ПВП. Сезонный поставщик ПВП. Карта дворцовых руин Андерона 4 на 4 или 4 против 4. Новые уровни передачи, новые изменения баланса классов, обновление UX, UX интерфейса. Темы отзывов по всему вышеуказанному контенту можно найти на форумах Star Wars The Old Republic. Подробнее о том, как получить доступ к ПТС, читайте здесь. Там будет ссылка. Пожалуйста, обратите внимание, что ПТС предоставляется только на английском языке. Паровые очки, то есть именно в стиле. Когда ПТС станет доступен, на странице нашего магазина появится новое приглашение. Нажав на ссылку, там вы начнете процесс установки ПТС. То есть, как отдельная игра будет ставиться именно с EVTOR PTS. То есть, это отдельный такой тестовый сервер. Ну, это все, что мы вам хотели рассказать. На этом у нас все.